Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Асградия! Хотите узнать, какую энергетику имеет ваш город с точки зрения классической нумерологии? Тогда смотрите это видео. Итак, как часто вы ловили себя на желание изменить место жительства, переехать в другой город или даже страну? Согласно нумерологии, ваше желание вполне обоснованное, просто город, в котором вы живете, не подходит вам по вибрациям и энергетике. Родной город может казаться вам слишком большим или слишком маленьким, шумным или скучным, чужим или близким по духу. Конечно, мы оцениваем свой город, исходя из своих особенностей, характера и целей, и переезжаем в новый город, думая, что именно там мы найдем понимание и принятие. Но так ли это на самом деле? Понять, действительно ли ваш город вам не подходит, и обретете ли вы город своей мечты вместе с переездом, может помочь простой нумерологический расчет города. Для этого необходимо сложить цифры, соответствующие каждой букве вашего города, согласно таблице, которую вы сейчас видите на экране, и свести это к простому числу. Например, рассчитаем энергетику города Омск. Буква О соответствует числу 7, М5, С1, К3. Складываем эти цифры. 7 плюс 5 плюс 1 плюс 3 равно 16. Сводим к однозначному. Единичка плюс шестерка равно семерка. Омск несет в себе энергетику цифры 7. А вы рассчитайте свой город и проанализируйте полученный результат. Итак, сейчас вы узнаете расшифровку результата расчета. Единица. Город полон силы, независимости и амбиций. Этот город не верит слезам и не прощает слабостей, но очень стимулирует и мотивирует людей с лидерскими способностями и твердой решимостью достичь желаемого. Ритм города-единицы – быстрый, подвижный, активный, нестабильный. Он будет всегда требовать от вас твердости, упрямости и уверенности в себе. За спокойной жизнью в этот город ехать не рекомендуется. Двойка. Город обладает таинственной и манящей энергетикой, обещает большие возможности, но не гарантирует легкого пути. Город-двойка не терпит гордыни и принципиальности в людях, но может быть укротим, гибким и хитрым характером. Один в поле не воин – девиз этого города, поэтому в одиночку этот город не покорить. По возможности, как можно скорее обзаведитесь знакомствами, связями, друзьями и будьте всегда начеку. Тройка. Один из самых позитивных городов. В скуке здесь не место. Город наполнен счастьем и весельем. Город для открытых, добрых и душевных людей. Тут найдется место детям, взрослым и старикам. То есть, обстановка благоприятна для рождения и проживания. Если цель человека – заработать деньги для обеспечения семьи, то город открыт для вас. А вот для дел, где требуется концентрация, серьезность и ответственность, лучше поискать другое место. Четверка. Город стабильности. Ритм спокойный, размеренный, однообразный. Не любите неожиданных поворотов и перемен? Этот город для вас. В четверке будет комфортно работающим людям и карьеристам. А вот творческие люди, скорее всего, не найдут достаточно вдохновения вне сурка, который может предложить этот город. Пятерка. Город, полный сюрпризов, риска и приключений – Предсказать, что ждет город на следующий день, практически невозможно. Это город крайностей. Либо случается что-то хорошее, либо что-то плохое. Пятерка обладает тяжелой энергетикой, которая может сильно сказаться на состоянии населения. В этих городах, чаще других, можно встретить людей с поломанными судьбами, бомжей, наркоманов, алкоголиков, душевно больных людей. Шестерка. Город гармонии и любви. Открыт для поиска любви и создания семьи. Сфера услуг шестерки – основная деятельность, в которой можно добиться значительных успехов, но при условии отдачи клиентам положительных и позитивных эмоций. Город идеально подойдет романтикам, эстетам и сибаритам, а вот бунтари здесь не уживутся. Семерка. Город, созданный для интровертов, для тех, кто находится в поиске себя и желает остаться наедине с собой. Энергетика семерки способствует размышлениям решением философских вопросов, духовному развитию. Командным игрокам и экстравертам будет достаточно тяжело освоиться и найти родственные души. Восьмерка. Город для тех, кто надеется только на себя. Здесь не приходится ждать случайностей или подарков судьбы. Восьмерка не препятствует, но и не помогает в достижениях целей. Только что посеешь, что и пожнешь. Необходимое качество для этого города – стойкость, смелость, решительность, твердость характера. Девятка. Город духовности, жизнь которым обещает быть спокойной и размеренной. Здесь ценят и понимают истинную природу мироздания. Девятка благоприятна и для заработка, и для создания семьи. Здесь возможно создать свой маленький идеальный мир. Тайны городов раскрыты. Теперь вы можете понять, почему в своем городе вам тяжело или некомфортно, а в каком вас ждет успех. Или же наоборот, усилить необходимые качество для того, чтобы в родном городе почувствовать себя на коне. Поделитесь под видео в комментариях, какую энергетику имеет именно ваш город, насколько вы чувствуете ее, подходит ли вам в город, в котором вы живете. Интересно узнать ваше мнение и познакомиться с вашим городом. Если информация была вам полезна, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наше новое видео.